как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Всем привет! Сегодня я покажу пример своей торговли. Делать это я буду в этой известной трейдинговой игре. Сейчас откроется график одной из американских акций и я покажу свое мастерство начнем итак вот дневной график одной из акций сильный бычий тренд очевидно что необходимо купить покупаем удерживаем Удерживаем лонг. Вот, пошла прибыль. Угу, все сделали правильно. Протестировали уровень поддержки. И снова идем вверх, в космос. Небольшая консолидация перед походом наверх. Блять, сука. В трейдинге главное контролировать свои эмоции. Удерживаем лонг. Небольшая консолидация. Откат и идем снова наверх. Удерживаем лонг. Б*ть сука, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, Так, можно ли тут усредниться? Нет, вроде. Удерживаем лонг. Дах ты ж ебаный, ты блять, сука, заебали. иди в лонг, блядь. сука, ладно, очевидно начался тренд вниз, давайте выйдем из лонга и продадим, удерживаем шорт, блять, ты шутишь что ли? Вот небольшой откат. Удерживаем шорт. Блин, сука. В общем, отторговали в небольшой минус. Но, как вы видели, были и плюсовые сделки вроде бы. Так вот, смысл трейдинга это делать только плюсовые сделки и не делать отрицательный. Только тогда вы будете в плюсе и постоянно зарабатывать. На этом все. Мне пора бежать, мыть Бентли и, возможно, купить Сингапур. Он сейчас без присмотра. На этом все. Всем пока.